Всем привет! В этом видео я хотел бы рассказать вам о синусах и косинусах. В своей работе фронтен разработчика я уже неоднократно сталкивался с непониманием как работают эти функции. Мне уже не раз приходилось делать разную анимацию связанную с синусами и косинусами, и я много искал видео на русском ютубе, где было бы достаточно Просто это объяснено, как это можно применить в программировании, в частности, в JavaScript. Но в основном я натыкался на всякие школьные функции, формулы, тригонометрические круги, окружности. И черти что, мне было тяжело это понять. И я очень много времени потратил на то, чтобы даже простейшие анимации делать синусами и косинусами. Я постараюсь показать. Практический пример для работы во фронтенде, как их можно применять. Это на самом деле очень мощные штуки, которые позволяют делать очень крутые анимации. В данном случае, если прийти к определению синуса, то синус и косинус, если совсем просто говорить, в данном случае это синусоидная линия, это колебательное движение между минимумом и максимумом. А мне очень понравилась вот эта вот картинка, которую я нашел, пытаясь самостоятельно изучить, как эта штука работает. И можно сравнить это с восходом и закатом Солнца. Синус также встречается в окружностях, в треугольниках, в вибрациях, звуковых волнах колебаниях маятника. То же самое можно отнести и к косинусу, только если совсем просто говорить, косинус это сдвинутый в сторону синус. Возможно я не силен в терминологии, но я понял как это работает, как это можно применить в частности для фронтенда и постараюсь это показать. В данный момент у меня происходит анимация моего солнышка, которое я сделал для того, чтобы показать синусоиду. Я наложил картинку а нового солнца есть своя идеальная синусоида, по которой оно движется. Давайте посмотрим на код. У меня здесь простейший HTML, контейнер, в котором бэкграунд вставлен, и div с классом солнца, у которого абсолютное позиционирование. И ничего сверхъестественного. А вот так вот выглядит JavaScript. Чтобы сэкономить ваше время, я уже получил основные константы. Sun это div с классом солнца. size это для удобства я получил его размер. А если мы посмотрим в консоль, то увидим 80. 80 это текущий его size. Вот, видим. Вот, поскольку у нас имеет равные стороны, то достаточно получить одну из его сторон. В данном случае это высота элемента 80. И амплитуда. Амплитуда у нас будет управлять колебанием. А нам нужно только заставить наш так называемый маятник Солнце перемещаться вверх и вниз то есть у него должно меняться положение если это говорить на CSS у него должен быть либо отрицательный топ либо положительный вот. и время за которое у нас будет передвигаться наше Солнце а изначально оно равно нулю вот это лишь такой простой абстрактный пример я не пытаюсь воссоздать закат и восход солнца. У меня есть функция, которую я назвал RunAnimate, и внутри запущена функция RequestAnimationFrame. Она работает с частотой до 60 кадров в секунду, и это, по сути, функция, которая вызывает функцию. Смотрите, как быстро вызывается наша функция. Она будет до бесконечности работать, ну или пока мы сами не захотим ее установить. Первое, что нам нужно сделать, это увеличивать наше время. Я это все делаю на глазок, увеличиваю примерно на 0,0,5. Вот, посмотрите, ну, говоря, это будет наша секунда, 5 секунд, 6 секунд и так далее. Далее я просто вращаюсь к солнцу, Стайл. в данном случае я буду использовать transform, так как при этом мне не нужно отслеживать текущую позицию, вычислять ее, Трансформ уже будет автоматически подходить к мою позицию, где находится объект. И плюс в данном случае, если анимировать при помощи трансформации элемент, будет задействовано GPU ускорение, то есть аппаратное ускорение. Так, забыл написать «Translate». И первый параметр это ось X, и второй параметр это ось Y. Давайте просто попробуем задать какое-то значение. Так, я уже ошибся, еще скобочки. А, так, забыл здесь. Угу. Вот. А, давайте первым делом заставим колебаться наш маятник. Для этого мы как раз воспользуемся синусами. И внутрь этой функции мы будем передавать время. А внешне ничего не изменилось. Но если вывести это все дело в консоли, то мы можем заметить, как у нас значение растет от нуля до единицы положительного числа, вот, и уменьшается до минус единицы. Синус уже работает, он не может быть больше одного или меньше одного. Так, и для того, чтобы увидеть наши колебания, мы умножим его на амплитуду. Так, и почему мы не видим? Вот, посмотрите, здесь число 3. Если мы просто получаем высоту, то это как бы амплитуда строго равна высоте элемента. То есть по умолчанию он сдвигается ровно на одну свою высоту. Нажаем на 2, он на две своих высоты. Получается колеблется. Нажаем на 3. На 3 своих высоты. Он поднимается вверх. Все, синус работает. Далее мы просто сдвигаем элемент по оси X. Мы передаем время. Но оно очень медленно идет, поэтому мы его умножим. Все равно довольно медленно. Вот уже больше похоже на истину. Вот методом тыка я подобрал число, которое примерно повторяет синусоиду на картинке, но визуально вы должны представлять, что у этого солнца есть своя идеальная синусоида, которая движется. Картинка это лишь для примера. И далее давайте посмотрим, что будет если поменять это на косинус. Смотрите, оно движется. Точно так же, но как если бы у нас кривая была перевернута. А вот смотрите, это у нас уже получается косинус. Косинус, проще говоря, это смещенный синус. Итак, второй пример. Здесь у меня почти все то же самое. Сто лишь разница, что у меня теперь есть три кружка которые находятся внутри контейнера. Такие вот вспомогательные линии я лишь просто для визуального удобства начертил, для того, чтобы обозначить, как высоко у нас будут подниматься элементы и что они у нас находятся ровно по центру. Простейший CSS. Вот линия я получил, в котором задал трансформацию и выровнял их по центру документа. Также у нас есть надпись loading, которую при помощи before я создаю, и три мячика, которые при помощи display flex параметра hub выровнены на одинаковое расстояние друг от друга. Очень удобное современное свойство. Далее. У меня здесь есть также подготовленный JavaScript файл. Здесь я уже получил предварительно три элемента через Query Selector All. Можно их вывести, посмотреть. Вот, три элемента. Также здесь есть амплитуда. Амплитуда равна высоте элемента базовой. То есть, также можно было получить через offset, но я прописал просто число. И просто время, которое также у нас будет увеличиваться каждую секунду. имеем тот же самый Request Animation requestAnimationFrame. Давайте сначала попробуем заставить двигаться одну фигуру. Воспользуемся forEach методом. И давайте пока обратимся лишь к нашему э, первому элементу Первый это наш наш центральный элемент будет просто для того, чтобы визуально нам было лучше видно. Также будем использовать трансформ. Здесь нам понадобится только ось Y, вот так, пикселей. Вот, работает. Ставим сюда уже изученную формулу massSyn. которую мы передаем в текущее время. Видите, элемент оживок. А здесь нам нужно умножить на амплитуду время. И видите, шарик поднимается ниже своей высоты. Можем увеличить ее вдвое. И так далее. Оставим пока такое значение. Теперь мы можем эту строчку убрать. И мы можем видеть что все наши шарики задвигались. А теперь нам нужно сдавать для каждого свою амплитуду. Сделать это довольно просто. Мы, так как мы уже находимся в цикле, мы отнимаем индекс элемента. и умножаем на амплитуду, так не здесь я это записал. Вот. И посмотрите как все идеально, гладко анимировано. Что еще можно с этим сделать интересного? Например можно заставить двигаться эти элементы по диагонали. Давайте также получим ось X, и здесь мы также обратимся к нашему синусу, но так, здесь нужна запятая, и посмотрите какой получился интересный эффект с минимум усилий. Также легко поменять направление. Далее можно еще вот что сделать. Мы можем заставить эти элементы двигаться по кругу. Как заставить двигаться элемент по кругу? Наверное, проще один раз это показать, чем объяснять. Все то же самое. По сути, у нас есть ось x и ось y здесь все то же самое просто одним легким движением мы пишем здесь космос выглядит наверное сейчас не очень красиво давайте увеличим амплитуду и посмотрите как у нас здорово уже анимируются эти вещи с минимум усилий Комбинации огромное количество, можно делать невероятные вещи. Давайте это немного замедлю. Вот. И визуально представляйте, что у каждого элемента сейчас есть две идеальных оси, по которыми они следуют. Мы можем увеличить промежуток, то есть место, с которого они начинают стартовать. Вот. И можно добавить еще немного магии, поскольку мы уже находимся и так в свойстве для трансформации. Можно сделать следующее. Изменим масштаб элементов, и у нас будет также очень плавно меняться. Даже можно просто скопировать все отсюда. слишком большое значение, и я забыл поставить опять запятую, и примерно вот так, а я не здесь пишу еще. Нужно выйти из translate и дальше ставим значение scale. можно немножко это ускорить тоже некрасиво если с этим поиграться то можно найти много нестандартных решений а в частности давайте еще добавим чтобы было совсем красиво тени Вот, и посмотрите, уже у элементов появились тени. Если попробовать немножко значение поделить на 2, то можно делать тени либо более четкими, можно и враться с моментом их появления. И на сегодня третий пример. Мы поработаем с вращением элементов при помощи синуса и косинуса. Я уже получил константу наш бокс. Чтобы сэкономить ваше время, я также объявил переменные. Позиция x, позиция y. По умолчанию они равны нулю. Мой элемент лишь просто отцентрирован по центру страницы при помощи абсолютного позиционирования. Далее, как и в предыдущих примерах, я получаю время, изначально оно равно нулю, и лишь плавно увеличивается. Но здесь появился один новый параметр – радиус. Радиус изначально равен 150, так как 150 – это мое начальное положение. Начальная высота, ширина элемента. то есть, Вот для примера, я для позиций x и y присвоил синус и косинус. Они не могут быть больше целой единицы и также не могут быть меньше целой единицы. То есть плюс 1, минус 1. Далее нам нужно заставить двигаться наш элемент по кругу. Сделаем это аналогично, как в предыдущем примере. Мы получим через трансформацию свойства translate, ось x и ось и в данном случае у нас мы будем использовать синус и косинус Смотрите, он стал едва-едва и -едва шевелиться Потому что это все меньше одного пикселя сейчас у нас двигается. Чтобы заставить его сдвинуться с места, нам как раз понадобится радиус, на который мы будем умножать. Так, давайте эту ускорю. Вот смотрите. И Заставим двигаться по оси Y. Элемент у нас полетел по кругу. Если мы поставим отрицательное значение, то у нас соответственно будет двигаться в другую сторону. Далее давайте добавим еще немного магии. И я сделаю box shadow. Вот такие вот стили я написал и Посмотрите уже, какой получается красивый эффект. Это имитирует реальное освещение или тень. Как хотите, называйте. Делается, как это вы видите, очень просто. И выглядит это довольно круто. Это число лишь на возок подобрано. Вот. И еще можно добавить градиент. Это лишь просто для красоты. И я экспериментировал, просто игрался с анимациями, это доставляет удовольствие. И решил воссоздать создать эффект фонарика на чистом джессе. Такую вот штуку сделал. Я имею 4 заголовка. Это просто параграфы. Они у меня спозиционированы относительно моего блока по четырем сторонам. Далее я их перебираю в цикле обыкновенным фручком. И также при помощи 7 и косинусов создаю им транслейт, отличный от родителя. То есть все то же самое, только в другую сторону. И посмотрите, какой Крутой эффект получается. Не нужно никаких дополнительных библиотек. Все можно сделать самому, своими руками. И это довольно просто. Стоит просто с этим попробовать, поиграть. И в следующем видео я покажу, как при помощи синусов и косинусов сделать эффект жидкости, так называемый глич-эффект, который позволяет сделать эффект жидкого элемента с чем угодно будь то простой див или же картинка на канвасе на свг или в CSS а на этом все всем пока буду рад